Всем привет! В эфире «Универ а в студии Диана Желенкова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Церемония чествования академика Торчевского. Казанка может стать меньше. Новые фотокатализаторы в борьбе с загрязнением сточных вод. В день российского студенчества в формате видеоконференции состоялась встреча президента Российской Федерации Владимира Путина со студентами. Участие приняли и представители Казанского университета. Японские студенты имеют свой технопарк при университете, в котором они выполняют различные интересные проекты на технологичном оборудовании. В связи с этим у меня вопрос: возможно ли создание таких студенческих технологических мастерских, своеобразных университетских технопарков у нас в России при поддержке государства? Это, такой э, способ подготовки, о котором мы сейчас сказали, ну, чрезвычайно важен и и и очень интересен но у нас по моему нет пока такого опыта чтобы в полного цикла технопарк был при вузе но в целом это хорошая хорошая практика надо на нее посмотреть как известно даже не заинтересованных людей не обходит стороной поток информации о, недавней, о недавних волнениях в ряде регионов и в некоторых городах нашей страны и не осталось незамеченным внимание со стороны молодежи. Как вы бы прокомментировали данную ситуацию? Что вы думаете по этому поводу? Все э, люди имеют право а, на политическую деятельность, на выражение своего мнения, на продвижение своего мнения в, э, в общественном сознании. Но в рамках закона. Также в рамках закона должны действовать и правоохранительные органы.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 Стареем или взрослеем, правильно сказать. Будьте молоды душой, будьте всегда студентами, помните эти студенческие годы. Также с Днем Российского студенчества поздравил студентов министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков и запустил новый флешмоб. Он предложил студентам рассказать о любимой книге под хэштегом Книга студента. 24 января академику Российской Академии наук Игорю Торчевскому исполнилось 90 лет.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 и церемонии чествования Рустам Миниханов вручил Игорю Торчевскому орден Дуслык за значительный вклад в развитие отечественной науки и многолетний плодотворный труд. Я считаю, что совершенно неоценим вклад в развитие фундаментальной вузовской прикладной науки руководства Республики и Тобеева, и Ментинера Шариковича. Вы знаете и о его вкладах. Говорит, здесь. все знают. И настоящее руководство республики. И в год науки. Мне как представитель науки разрешите вас поблагодарить.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 Река Казанка может стать меньше. Это не связано со снижением уровня воды в Куйбышевском водохранилище, как в 2019 году. Речь идет об увеличении территории берега путем намыва рядом с ривьерой. Для чего нужна новая суша и как это повлияет на экосистему реки, расскажем в нашем сюжете. Совсем недавно в средствах массовой информации прошла новость о том, что часть реки Казанки хотят осушить ради строительства нового концертного зала. На этой схеме виден план проектируемого искусственного земельного участка. Здесь готовится намыв новых территорий. Согласно тех техзаданию, утвержденному Минстроем Республики Татарстан, ГКУ главы Инвестстрой заказал оценку воздействия намечаемого создания земельного участка в акватории Казанки. Проект готовит ООО ЭКМ. Но вот у жителей города и у экологов другой взгляд на строительство нового концертного зала. Ну, на самом деле у нас концертных залов, я думаю, достаточно в городе Казани. А засыпать реку, ну как бы не лучший вариант, потому что просто от нее останется как маленькая лужица. Зачем сушить часть Казанки? Не надо. Водичка это очень хорошо, свежий воздух, красота. Можно концертный зал построить в другом месте? Ну конечно в целом против, потому что и так в Казани мало экологии, свободных мест, деревьев. Поэтому лучше парк сделали. Ну, сушить не надо, одну ворот надо, чтобы вода была. Воздействие от гидронамылов, оно, к сожалению, ведет к заявлению, к загрязнению и к такому процессу, как антропогенное да Потому что как только образуются новые искусственные мелководия, они хорошо прогреваются, на них активно разрастаются зеленые, сине зеленые водоросли. А это очень большая проблема, вот проблема цветения водоемов летом в условии жары. А мы с вами видим, что у нас... Тренд идет на повышение температуры, условий климатических изменений. Она просто губит вот это антропогенный эфтрофирный, она просто губит водную экосистемы. И усиливать это гидронамывами, я еще раз говорю, неправильно, неразумно, непрофессионально. Организаторы же концертов выступили за постройку зала. Концертный зал в Камзане давным-давно уже нужен, новый. Во-первых, по посадочным местам у нас кроме пирамиды, извините, нормального концертного зала, нет, то есть такого трансформера, чтобы он как бы и портер, и там пол, и сидячие места. То есть как бы, соответственно, на 1200 мест вместимость пирамиды – Это очень мало для нашего миллионного города. Сейчас планируется обсудить воздействие намечаемой хозяйственной деятельности с населением. Исполком Казани назначил общественные слушание на 31 января в 10.00 в культурном центре Московской по адресу город Казань, улица Академик Королева, дом 47. Радик Загидулин, Инжеминибаева, Фарид Захитаглы, Ленардо Влетяров, Универньюз. Очистить воду от органических загрязнений теперь будет проще. Старший преподаватель кафедры органической химии и Химического института имени Бутлерова-Казанского университета Эльза Султанова работает над созданием высокоэффективных фотокатализаторов. Подробнее в нашем следующем сюжете.